Привет! Почему иногда бывает так, что два продукта, которые одинаковые по своим физическим характеристикам, они могут по-разному восприниматься потребителем и еще при этом иметь разную стоимость? Почему сегодня иметь продукт хорошего качества этого недостаточно и какими иррациональными критериями сегодня пользуется современный потребитель, когда решает, что ему купить? Вот об этом мы поговорим в этом видео. Маркетинг очень часто играет на наших эмоциях. Есть такое понятие маркетинг впечатлений. Его задача как раз сводится к тому, чтобы создать чувства, эмоции, какие-то впечатления. И таким образом попробовать повлиять на поведение потенциального клиента. Подходы, которые здесь используются, они как раз и направлены на то, чтобы создать и задать коммуникацию с клиентом в нужном для компании русле. Очень часто человек не задумывается, что когда он покупает продукт, то он на самом деле покупает нечто большее. Это и настроение, и эмоции, какое-то состояние, которое он испытывает либо от процесса покупки, либо от процесса обладания, использования продукта. Здесь нужно отметить, что вот эта вот эмоциональная составляющая – это вообще-то задача бизнеса, задача компании, и реализуется она через бренд, через брендинг. Вот бренд это как раз и есть совокупность образов, ассоциаций, представлений, идей, которые укоренились в сознании потребителей. Этим и занимается компания, когда работает над своим брендом. Но вот эта вот вся задача, она лежит на стороне бизнеса, на стороне компании. А бывает еще такое, что сам человек простраивает какие-то эмоции, какие-то чувства и представления, которые связаны с продуктом. Давайте представим, что какой-то человек пришел в самое обычное кафе выпить кофе. Обычная чашка кофе на первый взгляд. Но может быть для кого-то это единственная возможность сделать паузу в процессе рабочего дня, отвлечься от напряженной офисной атмосферы. А для кого-то кофе – это обязательно еще и вкусный тортик. А для кого-то кофе – это атмосфера. Например, музыка, джаз, который всегда играет в этом кафе. А для кого-то это тоже атмосфера, но она создается необычным интерьером, какими-то деталями, например, мукитиком цветов, который стоит на столе. А для кого-то чашка кофе – это прогулка по красивой аллее через парк или красивый вид из окна кафе и можно пить кофе и созерцать и без этого кофе не бывает вкусным в этом кафе готовит самый лучший кофе так может сказать человек но разве дело только в кофе в бренде в торговой марке обязательно есть что-то еще что добавляет ценность и делает именно этот напиток уникальным именно для этого человека не получается что аромат и вкус кофе Вроде бы одинаковые, а чувства, эмоции, настроения, они могут быть очень разные. Это вот все звучит немножко романтично, но на самом деле эмоции очень часто управляют человеком. И иногда они могут быть намного важнее продукта. Вот эта вот идея, она как раз и лежит в основе маркетинга впечатлений. То есть нужно создать что-то яркое, запоминающееся, эмоциональное, то, что связано с продуктом. И тогда ценность продукта, она намного выше. Ну вот если представить, мы приходим в ресторан. Там особая атмосфера, особый интерьер. И мы заказываем обычные спагетти, которые можем приготовить себе дома. То понятно, что удовольствие от этого блюда в ресторане и удовольствие, впечатление от этого блюда дома, они будут совершенно разные. Вот так вот работает маркетинг впечатлений. Вспомните свои ощущения еще вот, например, в больших развлекательных центрах, в шоппинг-моллах. Там не зря объединили две сферы. Развлечения и шопинг. Потому что когда человек развлекается, он расслабляется, у него улучшается настроение. И он больше склонен совершать импульсные покупки. За продукт, который не просто удовлетворяет какую-то потребность, но и создает впечатление, позитивные, положительные эмоции, люди готовы платить больше. Если еще приводить примеры, как маркетинг может играть на эмоциях, то иногда используется призыв позаботиться о близких. Вот тут и чувство любви, и забота, и какое-то волнение о дорогих нам людях. И вот в этом контексте предлагается какой-то продукт с намеком на то, что это возможность проявить свою любовь, возможность проявить заботу. Не всегда используются только положительные эмоции, могут использоваться и отрицательные. Например, реклама медикаментов. Здесь мож, может вызываться специальное чувство страха, волнения. Вот это чувство оно усиливается в процессе коммуникации. И в конце дается уже какой-то вариант решения проблемы, что вот есть продукт, ничего страшного нет, то есть решение проблемы существует. Если говорить опять же вот о маркетинге впечатлений, очень часто впечатления, эмоции, они связаны с людьми. Вот Это очень ярко видно в сфере обслуживания. Мы иногда бывает, что вот ходим в какой-то конкретный магазин, потому что нам нравится какой-то продавец-консультант. Вот как он обслуживает, как он с нами общается. И вот ради этого человека мы туда идем. Или ресторан может быть связан с конкретным официантом. Вот нравится, как он принимает заказ, нравится, как он рекомендует блюда и так далее. То есть впечатления, они связаны ну, частично, либо, там, может быть, даже полностью с конкретными людьми. И вот это не всегда понимают собственники бизнеса. И может быть такое, что, например, для них кажется, что уволился какой-то рядовой сотрудник, а клиентов стало меньше, и они недоумевают, почему. А потому что люди шли вот на конкретного человека, и с ним было связано вот эта вот эмоциональная составляющая я уже говорила что вот эта эмоциональная составляющая которая связана с продуктом она создается брендом продукта и если вот еще рассматривать примеры как эмоции могут влиять на продажи то здесь можно еще рассмотреть такой аспект как статусность вот некоторые люди когда покупают последнюю модель айфона, они покупают его технические характеристики, потому что это удобно, потому что это надежно. А есть люди, которые покупают статус. Вот им очень важен вот этот логотип, им очень важен вот этот вот массивный чехол и так далее. То есть вот обладание этим продуктом, оно придает им ощущение статусности. Еще могут использоваться такие вот призывы, как... В коммуникациях, например, этот продукт для крутых, этот продукт для людей с особым статусом. Если ты себя к ним относишь, ну, соответственно, на намек, что тебе нужен этот продукт. Вот это тоже такой пример, как могут играть на эмоциях. Итак, продукт это не только про физические характеристики. Если к продукту добавить эмоциональную составляющую, то можно получить очень серьезное конкурентное преимущество. Но здесь очень сложно давать какой-то вот конкретный рецепт, как это сделать. Можно подумать вот об эмоциях, об ассоциациях, с чем мы хотим ассоциироваться у нашего клиента. Но нужно учитывать, что маркетинг впечатлений – это то, что очень тяжело проверить, то, что очень тяжело анализировать. Вот С точки зрения результативности мы вызвали нужные эмоции, либо не вызвали, когда вот мы работаем с нашим клиентом. Вот в этом контексте есть небольшая сложность. Но так или иначе, если вот пришла какая-то идея в голову, вот как мы можем вызвать у клиента положительные эмоции, этим обязательно нужно воспользоваться. В любом случае маркетинг впечатлений – это возможность создать дополнительную ценность к своему продукту. Но это то, что мы смотрели со стороны маркетологов или со стороны бизнеса, можно еще так сказать. А если посмотреть на это все со стороны обычного потребителя, который ходит в магазин. Так вот здесь есть интересный момент можно попробовать проанализировать свое поведение, проанализировать, что чувствую я, когда что-то покупаю, особенно проанализировать импульсные покупки, особенно вот такие ситуации, когда есть аргумент, я не знаю, почему я это покупаю, мне просто нравится и все. И вот здесь вот можно найти такие интересные вещи, что мы действительно покупаем какие-то эмоции, мы действительно покупаем какое-то настроение, и вот это настроение, эмоции можно получить им без продукта, то есть это крутая возможность избавить от каких-то лишних покупок и перестать вестись на уловки маркетологов кстати поделитесь в комментариях а вот вы отслеживаете вот такие вот эмоциональные штуки как маркетинг играет на ваших эмоциях отслеживайте когда вот вы ведетесь на уловки маркетологов может быть у вас есть какие-то примеры вот яркие такие когда вы получили какое-то яркое впечатление от использования продукта